А перед началом ролика рекомендую к просмотру свои стримы на канале. Лучшая реклама, которая могла бы быть, согласитесь. Врубайте колокольчик, подписывайтесь, чтобы не пропускать их. Всем привет, это видео прежде всего ретроспектива в сторону давно забытого обзвона на админку, который некоторые из зрителей каким-то магическим образом вспомнили совсем недавно. Большинство, скорее всего, привыкло к обычным обзонам, где кандидату задается ряд вопросов, по ответам на которые принимается решение, будет ли он администратором или нет. Я же пойду немного другой дорогой и наглядно покажу, на что готовы люди ради получения заветной подписи «админ» Возле ника тут не будет желчи в сторону кого либо поскольку этот ролик мирная зона на протяжении которого вы можете поймать хаха -ха или же просто включить его на фон забыл добавить то что ситуация как с остальными роликами не меняется если вы активничаете под этим роликом то я понимаю что нужно делать еще одну часть культурные Ро... такую хуйню сейчас будем спрашивать да. <свят> чел я уже рок авто открыл ты понимаешь я открыл консоль чтобы оттуда какие-нибудь рандомные слова накидывать им там зерas блод лап я просто список отдонов открою значит илья а меня никита зовут вот <свят> это Соответственно, мой товарищ Артур. Мы собираемся открыть новый проект. Проект достаточно серьезный, большие как бы суммы денег, скажем так, уже вкладываются и в том числе и в разработку, и в раскрутку. И вот мы подыскиваем человека, который будет курировать данный проект. Ну, проще говоря, куратора, да, обычным языком. Вот, мы из заявки-то поняли насчет наигранных часов и также преимуществ перед другими кандидатами. Вот, быстрый разбор ЖБ, знание правил 9 из 10, но ну, мы это мы, естественно, проверим. Также насчет, сколько вы можете посетить времени онлайн и разбор жалоб на серваке это 5 часов, но это достаточно много. У тебя есть все шансы. Если ты. Вот это очень важно. Если ты услышишь вопрос, на который ты не знаешь ответа, или он тебе покажется сложным, слишком, да. Не стесняйся отвечать просто то, что ты думаешь, потому что ситуации на сервере бывают разные. Я думаю, ты прекрасно знаешь там и по видео, по видео рутры, да, соответственно, как это происходит. Mm -hmm. Вот. И нам нужно, чтобы ну, ты не пал в грязь лицом. Так, ну если все готовы, я тогда, соответственно, свои с -с свою, так сказать, батарею вопросов. Выведу уже на бой. Вот. Илья, скажи, пожалуйста, а знаком ли ты, в принципе, с Криминал РП, с Police РП на серверах, да, ДРК да, РП Да, да, знакомим. Ну, Знаком Знакомим. Да. Отлично. А, хорошо, начнем тогда с чего-то простого. Скажи, пожалуйста, является ли общественным местом, а, например, а, батарея кабелей? Батарея кабелей, да, вот, ну, условно, да, такой РП-объект. А, вот. И является ли это, в принципе, а, местом, да, в, в котором будут краймый РП действовать? Я выведу себе в кар картинку э, в мозгу, что это примерно выглядит, так? Да, это, принципе, конечно, выглядит. только не слишком долго. Ну, предположим, если Все... более понятную ситуацию обрисую, даже условно тебя там ограбили. Ну, допустим, берем со старой Беберы, которая была зимняя, вот кот входишь со спауна и идешь направо. Там это хуйня, блядь, вход в завод. Там mm. э, переулок находится слева. Вот про это, как я понимаю, да? Ну, mm. примерно, да, только немного не там находится. Ну, например, не в том же месте, но просто она там же находится. То, в принципе, да, это, это не является общественным местом. Mm -hmm. Я тебе подскажу, там еще обычно терминал, брикер находится, БУ. Вот, чуть ниже АБС. Ну, то есть то, чем люди часто пользуются. Я бы сказал, что это не общественное место, это многолюдное Людное. Не стесняйся, все нормально, мы просто... Да, я так да, да, да, да. сказал, да, на, на некоторые наши вопросы они больше логические и даже, может быть, этические. То есть тут э, на некоторые вопросы правильного ответа даже быть, не, ну, может не быть, да, как бы. Кобеля вот это вот. Но, в принципе, если так подумать... Э то есть там чернила пользуются, то это в принципе общественные места. Ну угу. да, да, да. Ну и в принципе правильно, правильно. У меня еще такой вопрос. Скажи, пожалуйста. Вот смотри, стоя на обочине, что нужно сперва сделать? Смотреть, кто едет, или открыть дверь? Посмотреть, кто, это, кто едет. Это, да, у нас же РП, у нас же сервер Поэтому нужно сперва открыть дверь, потом уже посмотреть, кто едет Теперь, думаю, будет моя очередь насчет правил Естественно, вот здесь, у нас блин. будет на русскоязычную публику базироваться сервер И интересно вообще знать, где можно будет да, какое оружие решение. носить В принципе, в России ты не можешь, как я понял, наверное, носить пистолет или же дробовик какой-нибудь в открытом месте В принципе, да, это запрещено Взять, ну я не знаю, что-то абстрактное, взять сайгу, да, допустим, и положить ее, блин, ну, в пакет из-под пятерочки. Это же уже, ну, получается, ты не открыто носишь, правильно? Ну, в принципе, да. Если вот. это обыграть, ты знаешь, как обыгр... Но... обыгрывать скрытое оружие? В принципе, да, можно. Обыграть. Ну, например, напиши в чат сейчас, вот, вот этой конференции по командам по порядку mm. желательно ой блять вспоминаем афганистан ⁇ ёбаный в рот допустим мы находимся в квартире, нам нужно спрятать оружие mm -hmm. а отправить ты я не могу пиздец а просто ну, точку точку поставь перед этим просто перед э, mm -hmm. слэш. так далее еще получается тебе две команды остаются <смех> <смех> да, правильно В принципе, все отлично Отлично, но ты забыл про команду ДУ. Описываешь, ты знаешь, что такое ДУ? Ты описываешь, yeah, что происходит вокруг лица. тебя Ну, например, вот ДУ, Сайга, no. в пакете Вот, я тебе подскажу Какие скрипты будут разрешены? Ну вот есть три скрипта на серваке В общем доступе для игроков Какие из них будут разрешены Я тебе сейчас по порядку назову Один из них будет всего лишь доступен Второй, он будет доступен только в том случае Если ты с первым, у тебя какие-то проблемы Может быть комп у тебя как-то плохо с ним дружит Анкнаун аддон Известный аддон да, Включается. да, неизвестный аддон Он отвечает за то, что у тебя, к примеру, компьютер плохо считывает Или же загружает аддоны Знаешь, вот ерорки вот этих всяких там да, не да, знаю. Да, да, да, Вот, вот, он за это отвечает Дальше, Hunter Model Это первое, ты меня слышишь? Да, да, да, слышу Потом, дальше, последнее Это Extensions какой из них можно будет загружать и не отлететь в бан, а с каким нельзя? Уже. Если, ну, типа, говорить честно, то я за скрипты не шарю, но мне кажется, что это хантер модул. Последний кажется, я тебе забыл, вопрос да. задам, да. потом уже будет дальше Никита обрашивать тебя. Вот. Что такое когнитивный ФИР РП? Душа не ебу, если честно. То есть ты не понимаешь, что такое фиррп? РП? Фир РП, я понимаю, что это такое. А когнитивный Фир РП. Хорошо, я а тебе тогда задам вопрос другой. Руководствуясь правилом когнитивного Фир РП, ты имеешь право нарушить... Э, как его называют? Пауэргейминг. Пауэргейминг там запрещает э, превышать какие-либо а, да, свои возможности да. в РП. А руководствуясь правилом когнитивного Фир РП, ты можешь нарушить ПГ и, к примеру, пойти на РП какую-нибудь перестрелку против двух-трех человек. Не ферр РП руководствуйся именно а когнитивным ферр РП. По моему мнению, что руководствуйся когнитивным ферр РП, принципе нельзя нарушить нельзя нарушить э, при нормальном феррпе потому что ну все таки э, по урдиминг э, например на тебя идет 3 человека и нарушить нельзя как это нельзя если на тебя идут 3 человека ты можешь нарушить сразу и то и другое руководствуясь обычным феррпе вот с обычным феррпе у меня идет 3 человека я буду нарушать э, и ФРРП, и пд то есть я просто сдамся а в случае с когнитивным феррпе можно нарушить. Можно будет нарушить и при этом остаться безнаказанным. Правильно? Да. Правильно? Правильно, молодец. То есть там идет, знаешь, все. как вывези, вывезешь, не вывезешь. Да, вот, я тебе о чем говорю. Там уже отталкивается все от э, твоего умения, в принципе, играть и обращаться с оружием. Значит, меня волнует следующий вопрос. А, если у нас идет комбинаторное соотношение на количество таблиц в 4, то правило Литервуда Чарльсона, оно будет работать в данном случае, да, которое идет на перемножение многочленов. А, или все-таки, соответственно, тогда будет работать правило кольца симметрических функций, да, таба, таб-меню, да, где идет скорборд игроков как Я лучше... дополню, ну, таб это ты понимаешь, что это такое? Ты, смотришь, это, это. То есть вот подход к тебе игрок, игрок, да, говорит, как у вас это считается, да, типа, по-моему, вы там ботов в онлайн накручиваете Ну вот, соответственно, что, вот что нужно такому человеку ответить? То есть правило литр вуда, да, для перемножения, либо, соответственно, уже идет кольцо симметрических функций по моему мнению, скорее всего, правило литру. Ну да, в принципе, правильно, да, потому что там перемножаются многочлены, да, то есть по формуле именно в коде. Как он так верит в эту хуйню? Что высчитывается таким образом и онлайн, там убийство, смерти и так далее, да, то есть это вот по лоа. Хорошо, слышал ли ты когда-то, в принципе, про формальные эксперименты? Я облегчу расскажу. немного, я облегчу экспонента. К примеру, есть какая-либо статистика? Статистика, ну, давай по приколу возьмем статистика ограблений на банклаве, окей? Okay? А, давай-давай. Вот, видишь, вот <с уже <с на одном более-менее языке начинаем говорить, и ты чуть-чуть развеселился. Вот. Статистика ограблений на банклаве э, с ростом игроков на сервере увеличивается по экспоненте. То есть она начинает расти, расти, расти, расти. Чем больше игроков заходит на сервак, они берут привычную профессию для них. Никита. Начинают грабить. Понимаешь? Да-да-да. Вот, все. Мой небольшой экскурс в это, в принципе, понятие закончен. Дальше опять продолжает Никита. Как видишь, мы правило, не от балды писали там ну ctrl ctrl v мы как-то его дополняли чтобы было игрокам не просто не знаю нудно сидеть играть там роль какую-то ну и чтобы хоть какой-то экшен добыть да, нам сейчас нужно будет опять же удалиться чтобы подумать насчет принятия этого мы тебя пока что удалим из беседы хорошо все давай Ой. до связи когнитивный фер-рп ты знаешь что это такое вообще Нет. я тоже даже не знаю Но ну, давай начнем с того, что вообще такое DarkRP. DarkRP это жанр RP-серверов. криминалистический RP, в Мы делаем обзвон конкретно на куратора. В а, данный момент на уже, да, на куратора. В данный момент имеется, опять же, свод правил, но... Куратор должен не, не только хорошо правила знать, а также хорошо ориентироваться в каких-либо ситуациях, спорных, на админ-жалобах. Меня очень интересует, скажи, пожалуйста, слышал ли ты когда-то про правила, например, ПВБ? Нет, не слышал. То есть Power Break Booster. А вообще, в принципе, знаешь, что это? Нет. Угу. А про Мастер Цилиндр? Нет, не слышал. Понял, хорошо. Тогда задам uh, yeah, Мастер -то цилиндр, ситуация, ну, ситуация, наверное, самая простая, что, в принципе, можно сформировать из всех вопросов. То есть, либо тебе обнуляют полностью аккаунт, либо ты должен а, скрафтить салкоцерил, да, и а, несколько, соответственно, ядерных мин. После чего передать их рекруту и занять флаг сержанта. Скажи, пожалуйста, значит, что, во-первых, из этого ты выберешь и что поможет тебе самое главное это пережить клюкву. Ну, я бы выбрал обновление. Обновление. Обнуление. А, обнуление. Ну и главное, главное, чтобы все было по правилам павер брейкбустера, да, то есть это займет какое-то время, то есть как ты будешь выкручиваться, что, что ты предпримешь для того, чтобы скрафтить быстрее? Ну, скорее всего адреналин, потому что адреналин, получается, ускоряет действие. Какое действие, блядь? Так, ну и развивай мысль. И, скорее всего, под адреналином выполнилось бы быстрее какое-либо действие или даже несколько. И бы скрафтить все это, получается, быстрее. Что делать в такой ситуации, как реагировать? То есть нужно там условно резко перестать все делать или наоборот ускориться там, потому что время определенное. Как вот ты бы, соответственно, выкрутился из данной ситуации? Ускорился. Быстрее бы все скрафтил. Ну то есть на спидах, короче, взлетел бы. Да. Да, Одна то а, торопыга, в принципе, за за, юз, за один юз, она сколько процентов экскурсора сикрафта дает? 20. 21, ну ты практически. Там просто для красоты сделано такое неровное число немножко. Хорошо, да, окей, а, ты играешь с другом, да, то есть ситуация усложняется. Ты играешь с другом и, допустим, а, друг при этом под феном, вот, если он под феном, то... О Какие будут, соответственно, различия в твоих действиях? Что усложнится, может быть, что добавится, что-то нужно будет переделать. Э, возможно, ну, как, какой-то новый итом энти тебе понадобится для Но... того, чтобы осуществить все то же самое, что вот ранее я тебя озвучил. Я на самом деле таким никогда не занимался. Э, чем? Не употреблял фен? Ну да. Да, это, ну, на самом деле, достаточно простая штука. Э -э... То есть это чисто по РП, когда ты отыгрываешь Да, по РП а Если отыгрываешь, то твой друг просто Ну, условно, а, каждые 5 минут Становится в автомат, В автоматике там просто есть такой переключатель рядом с профессией, там соответственно подключить фен, да, и он ну, соответственно юзает это, и у него как бы усложняется. Но при этом, при этом, да, дается пуст к э, рп очкам. Ну я пока он ищет, я задам пару вопросов насчет оружия. Саня, готов? Mm -hmm. Да я готов. Ну вот, например, берем профессию киллера, берем в расчет то, что есть обычный киллер. А есть профессиональный. Да. Есть профессиональный киллер, но он, естественно, за привилегию дается. И у каждого немного отличаются правила. В принципе, задумка одна и та же: какое именно ему можно носить. Вот я сейчас тебе дам в пример гамотул, uh, кейпад. Это оружие ему разрешено или нет? Разрешено. Можно ли это оружие носить профессиональному? Можно. А, например, обычный киллер может носить вудкрейт? Может. Супер. А, профессиональный киллер может носить э, джанг-проп, Саша? Да, может. Джанг-проп может. Да, супер, только э, есть небольшая ошибка. Так, хорошо. Насчет э, э, вычисления нарушителей. Ты в курсе, каким образом их вычисляют? Скринграбом или слежкой в кулаке. Но это устаревшие достаточно методы. Для умственно отсталых, в принципе, их уже почти никто не использует. Тебе знакомо понятие СТС? Нет. Yes. Это номер каждого игровой карточки, игрока именно. У каждого игрока будет на сервере игровая карточка. Там написано СТС. При спорном моменте, у меня вопрос касаемо разборок. Ты руководствоваться будешь чем? Проверкой по Steam ID-шнику или по STS? STS, скорее всего. Ну, STS, получается, можно посмотреть, если у человека софт на компьютере или нет, а у того же Steam ID можно просто посмотреть профиль. А если у него установлена Ребиновка М2? Как ты посмотришь? Что такое рябиновка? защита такая. Вот как-то обойти рябиновку. Проверить файлы компьютеру и проверить, если софт гаррисмот в папку dl файлы адр.бат или .zip. Нет, ну zip-то точно нет. Exec. А -а -а, давай представим. Представим, да, что по РП у тебя в руках оказался цвет шакала шакала. Оказался uh, свисток шакала. Uh, допустим, ты играешь там с товарищем каким-то. Соответственно, вопрос: uh, вот когда, когда правило мультитага не работает. СТС и в чем его отличие от Steam ID? СТС это программа для слежки за игроком. Она имеет э, у игрока, получается, если STS. У него есть свой уникальный номер. И отличается она с от тем ID тем, то что можно посмотреть э, локальные файлы игрока, посмотреть, сколько длится сессия компьютера и сколько. Супер. Ну, Все, супер, супер, способ. ты это знаешь. С помощью СТС возможно ли вычислить коленвал игрока на расстоянии 10 максимум метров от тебя? Да. Супер. Ну, ты понимаешь, два человека ответили из 36. Так, ну, в общем. Сань, давай, удачи, готовься, опять же, вспомни вот эти все зазубри-повтори, правила, о которых мы говорили, и, если что, мы свяжемся с тобой в Дискорде, либо по номеру. Удачи. До свидания. Это что за дичь, Коленвал игрока найдешь мне? Блядь, зря этот же ТАЭЛЬЗИ ТУРБО ТРИМАКС нахуй сказал. Я сука, не понял, что я в какой-то момент я хотел задать вопрос про ФРРП, я типа думал дополнить по-умному, а я вообще да, нахуй не слушал, что-то говорил. Я вас такой спрашивал, а будет ли это нарушение правила ФРРП? Так, то есть, блять, ему то, что я строчку с консоли диктовал, это не казалось подозрительным? А слово, блядь, на английском ну, он Не, я, я пророфлил, короче, когда ты его спросил про деревянную коробку, и он такой, а, деревянная коробка, нахуй. Да, да, можно, можно носить. Позвони, позвоним его, блядь, учителю английского, блядь, просим 5 ему поставить.